Ох, блин, на улице льет дождь, делать мне фига. Толик к другу сходить. Не, он, наверное, тоже сейчас сидит, фигней страдает. А хотя, он же фигней страдает. Только мне нужно не, не намочиться, скорее сбежать к другу. Да, ле-ле-ле, Эй, тук-тук. Кто там? Это я, чувак. Открывай. Это а, а, а, а, а, мокро тут. Чувак, скорей. Сейчас промокну. О, спасибо, чувак. Это... Да, сегодня плохая погода. Делать тоже нечего. Не все... для прогулки. Ага. Да. Что делать буду? Не знаю. Наверное, я на работу пойду. А, ну, тебе пора уже скоро, да? Да. Понятно. Ну, я с тобой, что ли, пойду, наверное. Ладно, давай. Ну... Ладно, давай, пошли. Да, пошли. Скорей. Сейчас погаш... погашу свет. Ага. Как-то у тебя странно гасится. Четыре выключателя аж выключить надо. А что, код какой-то или что? Давай, пошли. Ага, закрывай на ключ. Ага, пошли. Ой, мокро. Лучше я пойду по срезу. Хоть и нельзя так. Давай бежим. А, дождь. Да. Я промок весь. Я тоже кое А что это? Этот вышел носатый. Носатый и ты куда? А, это же доктора. Кровь даже не заметил. Э, а? Это что за фигня? Человека убили. А! Им а! Б... Э. Есть дверь. А, а он что? Доктор, спал? ты куда-то обкакался что ли? Да я обделался, просто мне страшно. Я хочу домой к мамочке. Ой, вечно эти доктора боятся крови. Ну хотя обычно они не боятся крови. Ладно, я пойду в свою докторскую рубку. Ну вот мне интересно, что это было. Мне тоже интересно. А... На телевизор посмотреть. Эх, даже ничего такого нету. Ага. когда фигня идет по телевизору. Ну-ка. Что ты на меня зыришь? Все, вернулся сразу. Пойду больных проверю. Если они еще там. Вдруг сбежали? Ой. Они сбежали. А, а что? Они постоянно сбегают? А, наверное, это вот эти вот одного из них убили. А, те наверное испугались. Да. Полицию, наверное, занять надо нет? Как наверное, да. Нифига я прыгнул. Даже до потолка достал. Ха-ха Ну-ка еще раз попробую. Ой, нет, не могу. Ну. Ладно, пойду поем. Окей. Типа носу, что ли, дать по твоему, по-большому, да? Не смотри на меня так. Не смотри, я скажу. Нет. Нет. Смотрит все равно. Вон бери у меня там в сундуке еда. Так, посмотрим, может там все-таки есть что смотреть. И отфиг. Ответ... И отфиг. Этот... Э, тут отфиг. А И отфиг. И отфиг. И отфиг. И отфиг. И Надо поесть. Слушай, пойду я. Ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням. Чувак, пойду я, наверное, полежу на кроватке, может усну. А то бессонница мучает уже третий день. Ладно, давай, а я пока послежу. <sighs> Ладно, пойду закрою тогда. Дверь. Остановим, короче, запись. Ох Ой, Я дверь. Тролло. Ай. Мах.